как так случилось, что Софос имени Ленина вдруг оказался в отстающих в соответствии с рейтингом, вот, который, я так понимаю, правительство Московской области заказало не Нет, там не так. А был опубликован на одном всего ресурсе, ну, касающемся Московской области, ну, скажем так, информация, была опубликована информация о том, что... Минцельхоз провел какой-то какой рейтинг. Там написано, что по шести показателям минцелехоз оценивает предприятие. И когда было опубликовано это все, оказалось, что совхоз имени Ленина оказался худшим ну, в, в, в первом в списке антилидеров. Ну, Естественно, я очень удивился и позвонил министру сельского хозяйства. Надо, надо сказать, что министр сельского хозяйства Московской области выходит из нашего района. Я его хорошо знаю. Вот. И выяснил такую интересную вещь Там написано, что рейтинг должен составиться по шести показателям Это зарплата, а у нас она самая высокая в Московской области, это вообще, наверное, в России Это налоги, мы самый большой налогоплательщик в среди гос Я об этом неоднократно говорил, в том числе и губернатор нас награждал за это там э, связано с э, использованием пашни, а у нас ни одного замечания по использованию земли сельхозназначения вообще никаких нет. Росельхозназор никогда нас не наказывал, поэтому мы 100% используем свою пашню. Ну и, ну и там есть еще одна такая вещь, которую, на мой взгляд, они ну, так, не совсем правильно применяют. Это то, что э, э, есть такой показатель удельный вес в общей выручке предприятия э, сельхозвыручки. В прошлом году мы произвели сикхозпродукции на 677 миллионов. Вот. И это одна из лучших показателей на стоких торпашнях. То есть, если разделить общее количество сикхозпродукции и переработки на наши поля, выяснится, что это самая лучшая эффективность. Не только в Московской области, может быть, даже в России. Вот. Но из-за того, что у нас изъяли земельные участки, а изъяло у нас земельные участки правительства Московской области для строительства дорог, ну и это еще Москва тоже для строительства дороги, мы получили достаточно приличные деньги. Хотя, конечно, они не те, которые могли бы получить, если бы была рыночная стоимость земли но заплачена. Мы судились, ну, что-то мы доказали в суде, что-то не доказали. Не считаю, что мы выиграли, но, по крайней мере, втрое увеличили стоимость земли, которую хотели у нас изъять для строительства дорог. И в результате получилась выручка, которая не входит в выручку шехозпродукции. А также наши эти оппоненты, вот эти бандиты, которые пытаются захватить предприятия, рейдеры, они в суде... Ну, мы знаем наш суд, насколько он справедлив, доказали, что директор совхоза 11 лет назад нанес ущерб совхозу в размере миллиарда. Это тоже выручка. И в результате их деятельности мы заплатили 130 миллионов налогов с этой выручки, конечно, никогда мы это не получим, деньги, потому что никогда у меня таких денег не было, нет и не будет. Но выручка есть, и мы ее в балансе показали. Это, естественно, размыло всю выручку от сельхозпроизводства. Поэтому я министру говорю, слушайте, ну тогда не изымайте землю у нас. Значит, заберите своих, но не своих. Он знает прекрасно, что происходит с рейдерским захватом. Вот. Утихомирьте этих рейдеров из Единой России, и тогда может быть у нас и этот показатель будет хороший. Потому что еще один показатель выход продукции сельхозназначений со 100 гектара у нас очень хороший. потому что самая высокая ураженность зерновых. Мы в прошлом году получили 60 сантиметров с гектара ячменя. Самая высокая урожайность картофеля 375 сантиметров с гектара. Самая высокая урожайность свеклы, моркови за 700 сантиметров с гектара тоже. А капуста еще больше. Все это показывает, что мы эффективны. Значит, мы только землики произвели, по тонн тонн с гектара. То есть это достаточно по прошлому году очень хороший показатель. Никто из наших. Ну, конкурентов в аграрном секторе, который занимается земляникой, таких объемов не получает и такой урожайность. Мало того, если взять рейтинг плодопитательских хозяйств, а всего в этом рейтинге участвовало во всей России 294 предприятия, то мы по вот этим показателям на третьем месте находимся. Комплексный показатель эффективности использование земли и всего остального. Поэтому не может хозяйство, которое находится на третьем месте в рейтинге России, <связать> находиться на последнем месте в рейтинге Московской области. Понятно, что это политика, это одна из, один из элементов рейдерской атаки, потому что пиар никто не отменял. Да, действительно, наши сотрудники показали, что... Мы в разы эффективнее э, вот этого рота благовещини, рота агро, ну, в общем всех, всех, всех этих организаций Они, они стали первыми? А они, кстати, нет, они там первыми не стали. Там вообще очень удивительный рейтинг. Там, например, выше их в рейтинге находятся такие предприятия, как Хохланд. А у них вообще пашни нет. Хохланд ⁇ это предприятие, которое производит плавленные сырки. То есть там с рейтингом вообще беда. Но если взять вот Благовещение, которое с тысяч гектаров получила общей продукции 470 миллионов рублей, а мы с тысяч гектар 600 7, 7. Понятно, что по этому показателю мы далеко их опережаем в полтора раза. А если взять продуктивность скота, то у нас ну, животноводство не является главной отраслью нашего предприятия. Ну, мы тут почти 11 тысяч литров на корову даем, а они 7 с чем-то. Ну, а -а -а. Поэтому это смешные скажем рейтинги. Но меня больше всего <забавило> позабавило вот что. Ленинский район находится в зеленой зоне, то есть в, в, в хорош, на хорошем счету с точки зрения производства сельхозпродукции. А в Ленинском районе только одно предприятие, совхоз имени Ленина, которое находится в так называемой красной зоне, они там на зону делят. И я говорю министру, а как это у вас так получается, что весь район, в котором только один совхоз занимается сельхозпродукцией, в зеленой зоне, а говорит, вот, совхоз Ленина вам что-то не понравилось. Он меня успокоил, что говорит, вы, подождите, мы проводили пока по одному показателю, вот именно по а удельному весу в выручке сельхозпроизводства. А по другим показателям вы наверняка будете лучшими. Я говорю, да я -то, в принципе все эти рейтинги по отношению к жизни никакого скажем так, влияния на нас ну, не оказывают. Наши работники знают прекрасно, что они повышают, получают самые высокие доходы среди всех селькоспроизводителей. Мы модернизируем производство. Мы только в этом году порядка 30 миллионов потратили только на модернизацию, то есть на покупку новой техники. Покажите мне хоть одно предприятие, которое этим занимается. То есть он модернизирует так интенсивно, как мы. Причем для меня главным показателем, поскольку я давно работаю в сельском хозяйстве, являются совершенно другие показатели. Внесение удобрений на 100 гектаров энергооснащенность, то есть количество тракторов на скажем так, на то, чтобы правильно производить продукцию, подготовка к полевым работам, видели, как прошел у нас техосмотр угу. и насколько качественно молодые наши инженеры подготовили всю технику, и наличие трактористов, в общем, кадровый состав, стабильный наличие. Кстати, я тут делал небольшой анализ, знаешь, Количество людей, которые являются заслуженными работниками сельского хозяйства, заслуженными агрономами, награждены различными правительственными наградами правительства Московской области и правительства Российской Федерации, являются лауреатами различных премий правительства, у нас на один гектар гораздо выше, чем во всей России. Потому что действительно наши специалисты, это признано, общепризнано всеми, являются такими, ну скажем так, законодателями мод. И не зря к нам. Постоянно ездят делегации со всей России и смотрят, как мы а, занимаемся животноводством, особенно растениеводством, земляникой. Они, мы действительно крупнейшее и лучшее предприятие с точки зрения производства ягод. Поэтому рейтинги эти для, а, скажем так, членов Единой России очень важны. Но главное не быть, главное, скажем так, у них вот такой рейтинг. Главное не быть, главное казаться. Мы не кажемся, мы действительно самые лучшие. Вот. Готов всех, кто захочет, провести по полям. Кстати, благодаря вам, многие видят, как у нас идут полевые работы. Приехать на ферму, посмотреть, что такое переработка сельхозпродукции. А мы же очень много перерабатываем. Вот. Ну и потом показать экономические документы. И, Кстати, мы специально опубликуем в ближайшее время годовой отчет нашего предприятия, чтобы показать, что несмотря на вот, что четвертый год у нас рейдерская атака, финансовое состояние хозяйства достаточно стабильно.